Приветствую всех, дорогие зрители, на игровом канале World of Games. И сегодня у нас обзор на долгожданное продолжение культовой игры Mafia 3. После холодного приема второй части, компания Take-2 создала специальную команду Hangar 13, которая обещает выпустить невероятный хит с интригующим сюжетом и самыми зрелищными перестрелками в жанре. Судя по первым впечатлениям, игра напоминает приключения Натана Дрейка и Макса Пэйна одновременно, но более вариативно и позволяет проходить огромные эпизоды в стелс-режиме. Отличная графика и живое окружение вместе с жестокостью и красочными анимациями. Все выглядит просто великолепно. Мировая премьера игры состоялась 5 августа 2015 года, а релиз Mafia 3 по некоторым сведениям должен состояться 26 апреля 2016 года. События на этот раз будут происходить в 1968 году, в разгаре война во Вьетнаме, откуда недавно вернулся главный герой Линкольн Клей. Он пытается начать жизнь заново и порвать с преступным прошлым, но когда итальянская мафия наносит удар в спину черной преступной группировке, когда-то заменившей Линкольну семью, он принимается мстить, жестоко и умело. Для выживания в новом непривычном мире горски друзей мало, но если собрать правильных людей и не бояться заморать руки, можно подняться на самый верх городского криминального подполья. Вас ждут яростные перестрелки, жестокие рукопашные схватки, головокружительные гонки и непростые решения. Пришла пора создать новую семью. Графика в третьей части игры не может не порадовать. Все стало более реалистичным и живым по сравнению с предыдущими частями. К примеру, когда вы будете проходить по городу, то пешеходы могут оборачиваться на вас и строить неблагородные гримасы. Они просто удивляются, что в их городе появился чернокожий прохожий. Напомню, действие происходит в 60-х годах. Также прохожие имеют возможность вызывать полицию или устраивать настоящую панику. Подобных дополнений в действительности небольшое количество, но разработчики все же в этом плане неплохо потрудились. Патрульные могут относиться к вам с недоверием, при этом они станут бросать косые взгляды в вашу сторону. На этом обзор Третьей Мафии подходит к концу. Если ты ждешь выхода игры в свет, ставьте видео палец вверх. И еще, комментарий, которые я посчитаю самым четким, я выложу в следующем обзоре. Это был игровой канал World of Game. Всем удачи, пока.